Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, соратники по стоматологической стезе. Меня зовут Лосиф Евгений, работаю врачом-ортопедом в совместительстве занимаюсь хирургией. Сегодня посетил курс для начинающих имплантологов Владимира Федоровича Лосева, для того, чтобы ну, познать за хирургии как для ортопедической части, собственно, как и для хирургии в целом. Предположим, мы возьмем стакан воды, и если будем пить его, получается, мы пьем воду сверху. Если туда какую-нибудь трубочку, мы пьем воду снизу. Вот настолько просто Владимир Федорович сегодня объяснил и рассказал, как делается, в какой последовательности, что за какими этапами, следует какой этап, и рассказал все эти тонкости и на простом языке. Огромное ему спасибо. Спасибо компании Мегастома за приглашение на такой замечательный курс. Что новичкам, что людям с опытом рекомендую все равно восполнять свои знания, потому что каждый день, каждый год меняются различные стандарты, и эта компания ГАСТРОН все в курсе. Огромное спасибо, до встречи.